Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим суп с курицей. Для этого нам понадобится курица, рис, горох, масло растительное, репчатый лук, соевый соус, чеснок, перец черный. Из зелени нам понадобится укроп и перья зеленого лука. Отвариваем до готовности горох. Отвариваем курицу около часа на среднем огне, снимаем накипь, добавляем соль, к нашему куриному бульону добавляем рис и грибы, отвариваем 10 минут, пока варится наш рис и грибы, разделяем курицу на съедобное и несъедобное, на разогретом растительном масле обжариваем лук. Лук обжариваем до золотистого цвета. Наш обжаренный лук добавляем в наш суп. В наш суп добавляем горошек, зелень с чесноком, черный перец и соевый соус. Готовим еще минут 10. Наш зуб готов. Приятного аппетита!